Почему не уходит вес? Если для вас интересна эта тема, оставайтесь со мной. Здравствуйте, я вас приветствую на канале здоровое питание для похудения. Сегодня поговорим о том, почему не уходит вес, несмотря на все усилия. Допустим, вы решили похудеть, добавили физические нагрузки, стали есть в 2 раза меньше, но результатов почти нет или совсем мало. Так почему не уходит вес? Что вы делаете не так? Такой результат, вернее отсутствие результата человек получает, если решил похудеть путем ограничения питания. Где-то вы прочитали или услышали, что лишний вес возникает, если организм получает больше калорий, чем расходует. Казалось бы, чтобы похудеть, нужно убавить входящих калорий, меньше есть, и добавить исходящих калорий, увеличить физическую нагрузку. Вроде бы все просто и логично, но не работает, и почему-то не уходит вес. В чем причина? Причина номер один: питание должно быть сбалансированным. Главная проблема это Качество пищи, которую вы употребляете. При снижении количества еды, но при недостаточном качестве питания, организм начинает перерабатывать не жир, а собственные мышцы. При отсутствии полноценного питания, организм не получает необходимого количества белков, жиров и углеводов. И часто просто ограничение количества еды без правильной коррекции питания есть основная причина, почему не уходит вес. Что делать? Вы должны понимать, что в вашем ежедневном рационе должно быть необходимое и достаточное количество питательных веществ. Белки, жиры, углеводы должны обязательно присутствовать в вашем питании, потому что наши клетки должны получать все необходимое. Если этого нет, организм начнет тратить внутренние резервы, жировая ткань останется на месте и вес не будет уходить или будет уходить очень и очень медленно. В интернете есть много таблиц и программ для расчета необходимого состава питания. Вы можете поискать и составить для себя рациональную схему питания. Причина номер два. Количество пищи – это далеко не единственная причина лишнего веса. Объем порции – это одна из главных причин, почему не уходит вес. Вы можете есть даже самые низкокалорийные продукты, но если их есть по многу, вес не будет уходить. Любые продукты нужно употреблять в определенных количествах, иначе это может привести даже к набору веса. Если питаться помалу, то возникает дефицит пищевых веществ, необходимых для нормального обмена веществ, роста и развития организма. Питание, как собственно и во всем другом, нужно придерживаться золотой середины, питаться с учетом необходимого и достаточного количества еды. Таким образом, качество и количество пищи – два основных условия эффективного похудения. Нарушение этих правил – ответ на вопрос, почему не уходит вес. Причина номер три – отсутствие клетчатки в рационе. Некоторые предпочитает сидеть на белковых и других диетах, забывая, что организму нужно помогать выводить отходы. Белковая диета заставляет организм расщеплять жиры, но какими усилиями? Организм теряет жировую ткань, но забивается собственными токсинами, мертвыми клетками. В таких условиях организм вынужден тратить много энергии на обработку пищи, и вес поначалу уходит. Но как только диета кончается, измученный ограничениями организм набирает недостающие углеводы, Вес возвращается и порой становится больше, чем до диеты. Обязательно нужно добавить в рацион овощи и фрукты, желательно свежие, а также растительную клетчатку, которая содержится в крупах и злаках. Это необходимое условие для хорошей работы кишечника, своевременного очищения организма от токсичных веществ. Причина номер четыре – нерегулярное питание, пропуск завтрака или ужина. Этим самым вы замедляете обменные процессы, а организм начинает экономить энергозапасы. Жировая ткань не расходуется и может даже накапливаться и далее. То есть вместо того, чтобы вес уходил, он прибавляется. Что делать? Обеспечить дробное питание – это когда пища поступает в организм через небольшие промежутки времени и небольших порциях. Если питаться по индивидуальному меню, таких проблем у вас нет возникнет. Пищеварение работает циклично. Закончился один цикл, небольшой отдых. Затем в организм должна поступать новая порция топлива. Иначе снижается метаболизм и процесс снижения веса замедляется. Причина номер пять. Недостаток сна и отдыха. Если ваш организм находится в постоянном напряжении, если вы мало спите и отдыхаете, это значит, что организм работает в режиме стресса. При стрессе Внутренние органы спазмируются, особенно органы системы пищеварения. Пища плохо усваивается, недостаточно переваривается. Клеткам не дается необходимых веществ. Организм вынужден не отдавать, а накапливать. Это тоже приводит к тому, что вес не уходит или уходит крайне неохотно. Кроме того, при недостатке сна в организм вырабатывается гормон голода, который заставляет нас наедаться, особенно вечером и даже ночью. В вечернее время наш организм вырабатывает специальные гормоны для снижения веса. И если пропускать ужин или питаться неправильно, вечер выработка гормонов, снижающих вес, будет блокироваться. Причина номер 6. Недостаток воды. При нехватке воды в вашем организме кровь будет становиться все гуще, а клетки все хуже, обеспечиваться необходимым строительным материалом. При недостаточном употреблении воды лимфатическая жидкость плохо вымывает токсины, организм засоряется и ему уже не до похудения. Как правильно пить воду? Сколько необходимо пить, чтобы ваш организм работал исправно? Всемирная организация здравоохранения рассчитала, что необходимое количество воды для человека 30 мг на 1 кг веса. То есть на 70 кг веса человеку необходимо в день 2 литра 100 мг. Когда лучше пить, чтобы вес уходил быстрее? Самый важный стакан утренний, натощак, хотя бы за 15 минут до еды неторопливыми глотками выпить стакан воды. Если кислотность желудка в норме, выжмите в стакан половину лимона. Это поможет пробудить обменные процессы, да и вообще весь организм. Вода заполняет желудок и еды в него помещается меньше. Благодаря тому, что мы правильно пьем, ускоряются все обменные процессы, в том числе сжигание жиров. Подсчитано, что если вы пьете столько воды, сколько нужно вашему организму, метаболизм ускоряется примерно на 3%. То есть на эти те же проценты вы начинаете быстрее худеть это конечно не все основные причины того почему не уходит вес несмотря на все старания и усилия проверьте не допускаете ли вы этих ошибок на этом все если вам мои советы понравились ставьте лайк пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал всего доброго и ходите на здоровье